Здравствуйте. Сегодня у меня появилась оценочка орхидеи камприя. Когда я открыла, вынула орхидею из горшка, я ужаснулась: живых корешков не осталось, совершенно. Вот. Придется. А почему не осталось? Потому что земля вот этот плотным таким комком весь в середине корней и они попросту сгнили. что я вытащила вот но Единственная надежда на то, что у этой орхидеи есть уже вырос молодой ростик появился вот этот молодой ростик, что он нарастит корешки. И вот за счет этого ростика орхидейка сможет нарастить корешки. И также я обнаружила два зачатка корешков. Вот один, а вот второй. Будем надеяться, что орхидея выживет и все будет нормально. Сейчас я обрезала уже мертвое все, тщательно припудрю корицей и активированным углем, вот просушу эту орхидейку и посажу в новый субстрат. До свидания. Будем наблюдать за ростом этой орхидеи.